Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 76 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня видео будет не таким как обычно, потому что буду торговать я на повышенных объемах, буду начинать с 2500 долларов и моя цель заработать буквально за 2-3 часа на повышенных рисках 1000 долларов к своему депозиту. Понятно, риски будут повышены, я буду стараться как-то это все соблюдать, буду придерживаться системы, но посмотрим, что из за этого всего получится я конечно рассчитываю получить положительный результат потому что если кто-то смотрел прямую трансляцию прошлую я показывал вам сделки там как бы последняя торговля сложилась не самым лучшим образом а это все-таки мой хлеб поэтому мне сейчас надо немножко выкручиваться сейчас будем с вами сидеть я буду находить вот в режиме реального времени какие либо ситуации и будем как-то пробовать торговать не знаю получится не получится я надеюсь конечно на положительный результат как, бы, как говорится, о чем ты думаешь, что ты притягиваешь. Во всяком случае, я сейчас думаю положительно. И притянуть я хочу тоже положительный результат. Ну все, ребят, как только буду находить какие-либо ситуации. Вот по мане вижу на 430 тысяч долларов заявку. Давайте сразу откроем спотовый стакан и посмотрим, что у нас вообще есть в спотовом стакане. Стоит ли там вообще заходить. Здесь заявка получается на 410 тысяч на круглой цифре. Ну, знаете, 410, тут сейчас надо, короче, обратить внимание на кластера. Насколько сильно они у нас набиваются. А, у меня здесь, короче, история не прогружена. И непонятно, сколько тут идет в пятиминутную свечку по кластерам. Поэтому пока тут непонятно. Ну, 1.1, это уже можно хотя бы хоть как-то опираться. Если цена подойдет туда, я думаю, можно хотя бы хоть каким-то мелким... Ой, а это, смотрите, это у нас мана так выросла, короче, задним. Мана нам сегодня дала, ну, есть так прикинуть, 50%, поэтому влетать уже в перегретый инструмент... Тоже как бы такое себе дело, знаете, да? Плюс 1,1. Возможно, сейчас мы будем опять же загибаться в такой вот рост. Чисто идти дальше по тренду, да? То есть первая волна, вторая, ну и тут последняя, пятая. Кто его знает, непонятно. Но пока можем взять и для себя обозначить. Так, вот этой вот линией 1,1 точку. Это там, где у нас крупная заявка висит. Это вот здесь вот снизу она висит. Ее, видно, недавно подкинули. Либо подкинули уже после этой свечки, ну, то есть тут непонятно, возможно даже заявка может быть не настоящей По дэшу, вот по дэшу мне больше нравится, по дэшу у нас сейчас объемы проходят маленькие, как я вижу в свечке Открываемся чисто по тренду, почему бы не зайти по тренду, конечно Сейчас давайте немножко настроим стакан, это будет вот такая вот живая торговля, возможно видос будет немного скучный, да Но зато вы посмотрите, как это все происходит на самом деле так, здесь мы все скинули, здесь давайте добавим хотя бы 2000, и вот так вот уже у нас выглядит стакан. Конечно, не лучшим образом это все смотрится, но как уже есть. 911, ну, это не такой большой объем, небольшой объем. Как бы можно попробовать, но у меня сегодня же торговля получается такая максимально серьезная, жесткая. Тут есть и, конечно, наклонка, да? пробой который можно попробовать зайти. Потому что, возможно, эта наклонка тоже кому-то интересна. И сейчас мы зажимаемся в треугольник. Но, опять же, тогда непонятно, насколько сильно надо выставлять стоп-лосс, если попробовать 0.3 стоп-лосс, а вытягивать движение, ну, движение тут 0.6, это такое, если быстро. Просто я тоже не хочу тут целый день сидеть. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Эта ситуация смотрится интересно, конечно. Сколько тут было процентов? 2% всего лишь. Ну, это волатильный сейчас получается инструмент Плюс зажимаемся в эту Можно как бы в пробой наклонки попробовать Разъедание этой заявки Но это так себе, вообще так себе смотрится Следующая ситуация TRX, но ну TRX опять же у нас Не ходит так волатильно, как нам нужно Вообще надо смотреть по волатильности Потому что там где есть волатильность Там и можно нормальное движение вытянуть Давайте как бы по дэшу может попробуем Так, я же сегодня захожу на повышенный объем Мне немного, конечно, непривычно Так заходить, такими объемами но давайте попробуем Так, 3000 одну по рынку кинем Как-то быстро, так знаете Так, по стоп-лоссу По стоп-лоссу, давайте определимся с вами Тогда по стоп-лоссу Сразу откроем здесь проценты Тут 0.1 Ну тут где-то вот так вот получится Стоп-лосс Даже можно чуть-чуть Ниже его переставить 184, пока мы не сказать, что в тютелька идем, ну то есть со, со спотовым, но очень рядышком. Поэтому тут пока поддержим. Открыл я, конечно, позицию в идеальном месте, да? Неплохо открылся. Но уже как открылся, короче, ладно. Так, смотрим на эту заявку, что буду делать. Пока у нас она вот стоит, пока мы от нее отскакиваем. Ее разберут, это такой быстрый импульс и все. И как бы пока деньги, пока точнее первая сделка. И будет все не, не совсем такое красивое начало. Так, понятно, короче, разобрали, пошел пробой, первая сделка минус 100, сколько там, 120 долларов, да, может даже больше, минус 120 долларов, вот так вот, вот так вот, такое вот начало, с проскальзыванием закрыло, видно не по самым лучшим ценам, вот так вот начали, хорошо, главное не расстраиваться, хотя я уже расстроился, конечно, расстроишься думал так быстренько зайти, так все четенько сделать, а тут вот тебе такое начало, coin98. Так, переходим, Но ну, тут, блин, видите, можно же было взять этот пробой, да, в разбор этой заявки зайти, но, но я все-таки по-другому думал. Так, только желательно график посмотреть, что там вообще по графику, потому что мы тут с вами понимали, да, вот смотрите, как разобрали, кластер набивают сразу. Возможно, будет такая же тема, как по Dash. Только если в у нас четкая была наклонка, да? то тут такая наклонка, нечеткая, Ну, не четко просматривается. То есть тут четко просматривается коридор, в котором пока идет. Поэтому поэтому тут сложно-сложно. Вообще, кстати, было бы логичным сейчас посмотреть на все монеты. Возможно, там что-то есть интересное. Вот даже сейчас вижу посылание. Посылание, Я вижу то, что есть тренд у нас такой небольшой. По тренду можно было бы зайти. Ну, не то что тренд, а есть тоже коридор в котором сейчас цена двигается. Такие коридоры мне, конечно, больше нравится залетать, чем вот залетать непонятно вот где, вот здесь вот. Так, здесь у нас заявка получается не на круглом числе, непонятно, что за заявка. Давайте смотреть тогда дальше, потому что тоже хочется найти. По кардана есть, но это недавно, я так понимаю, подкинули на 500 тысяч долларов, но это ерунда. Так, по ETC... По ETC подкидывают в лонг, но тут объемы намного выше проходят, поэтому тоже не подходит. По битку, кстати, подошли э, довольно-таки крупной плотности. Надо смотреть, что мы тут будем делать. Возможно, от нее будем отскакивать, да? Вообще, по битку просто не хочу торговать. Там относительно маленькое движение. Если только заходить с плечом каким-нибудь, я не знаю, там 50-ым, тогда еще может быть как-то интересно. А так это не то, конечно, движение, что мне вообще надо. Coin 98, я вот не понимаю, там то ли убрали заявку, а от нее скорее всего половинка только осталась. Можно попробовать от половинки этой, да, от набитого кластера, а... Короче, его разобрали, по-моему. Ну да, видите, разобрали в 3 это все отображается. Поэтому Coin98 можно было попробовать лонг, раз у нас уже тут ничего цену не держит. Вон, смотрите, какой объем на продажу прошел по отношению к этим объемчикам. Но цену тут так не упала, это значит, что ее тут как-то удержали. Грубо говоря, искусственно, или как вам сказать. Я бы, может, тут попробовал, кстати. Вот вообще потенциально сколько тут можно взять? 0.23 стоп, 0.69 стейк. 04, чтобы за эту еще заявку спрятаться. Было бы вообще, конечно, замечательно. Так, 3000. Так, раз, два, три, четыре, пять. Это насколько я тут вхожу, в общем, мне интересно. Я тут уже как целый кит начинаю, короче, заходить. Серьезно, так, не мелкими суммами. Непростое такое дело, и психологически. Я себя долго настраивал, чтобы с таких сумм поторговать. Вот, все-таки, такое, думаю, блин, надо попробовать. Я как бы это второй раз, наверное, в жизни с такой суммой торгую. Тут, короче, что я заходил, я вам уже рассказал. Тут я смотрю на объем, объем на продажу хош... прошел хороший, да, но цену-то удержали. Это, ну, лично для меня говорит о том, что тут есть кто-то, кто специально, вот, даже маленькая свечечка, да, но удержали цену. То есть, возможно, тут сейчас ее выкупят и вот так вот к трендовой сходим, а там... А там надо уже смотреть, потому что, я так понимаю, сейчас еще до хрена что от битка зависит. Давайте вот посмотрим BTC. Ну да, вот видите, до сих пор. А, это перенесли, короче. Все, тогда биток может выше сходить. Тут потенциально, потенциально, что бы мне хотелось в этой сделке. Ну, хотя бы 0,5. Хотя бы 0,5. Конечно, соотношение риска к прибыли тут получается один к двум. Слабоватая, да? Но как уже есть Там еще будем просто перетягивать стоп-лосс Если Если цена сейчас уйдет вверх Было бы, конечно, супер круто, да? Мы бы так вот за каждую пятиминуточку закидывали И вот такое вот движение Бам, вытянули Вот такое вот Ой, было бы шикарно Сколько тут? 4% Бля, если бы 4% вытянуть Это сразу Тысяча это сразу можно было бы уже все, закончить этот видеоролик. Но я так понимаю, он будет длинным, не каждый его сможет высмотреть, но зато вы поймете, вот живая торговля, да. Я просто думал стрим запустить, но на стриме очень много людей отвлекают, там постоянно какие-то одноразовые такие вопросы, вот и, блин, как ты торгуешь на Бинансе, как раскинуть сетку, у меня уже просто голова пухнет от этих комментариев. И я как бы понимаю, возможно, кому-то там лень это все посмотреть, но... Ну, когда ты каждый день читаешь одно и то же, mm -hmm. а потом видеть это еще и в чате по 20 тысяч раз, ну, я не знаю, у меня <свят> крыша поедет от такого. Ну, тут понятно, как бы нет ничего такого интересного в стакане, 3,7. Кстати, надо вот отметить 3,7, потому что там, видите, на 25 тысяч стоит. То есть надо понимать, что вот там вот на 3,7 у нас стоит крупная плотность, а до этой крупной плотности у нас 0,82, то есть неплохо. Вот по кардану я бы зашел, я тут добавлю этот график и второй стакан открою, нет, второй, точнее будет первый-первый, сегодня должен быть первый, <свят> поэтому вторых у нас сегодня не будет. Ведь разобрали заявку, да? Надо в кластер глянуть, да не, убрали, просто убрали, Бля, ну только пошел пробой и сразу в кат, ну что за дела, ребят? Я бы вообще сейчас перевернулся, но тут, блин, на одной комиссии просто сколько теряешь уже денег с такими суммами. Ну, как-то так. Это чтобы уже точно стоп-лосс не пересидеть. Пускай оно лучше по стоп-заявке закроет, чем, блин, потом мне этот стоп-лосс пересиживать огромный такой. Я сейчас представляю, если ты торгуешь там по 5000 долларов. Ну, блядь, ну что такое? Вы видели, как проскочило? И, кстати, как меня закрыло, интересно вообще, по заявкам или по стоп лосс С таким вот импульсом. Ну, насколько я знаю, типа, если ты выставил стоп заявки, то оно должно, типа, четко. Ну, наверное, четко, потому что по балансу не так сильно просили. Так, окей, давайте тогда закроем кардан все-таки будем на одной вкладке работать. Вот, я вчера хотел брать пробой по Блюзель, вот здесь. Взял я свой пробой, который случился в 3.30 ночи. Не взял, короче. Все, я проспал. Также хотел по Чилизу брать пробой, точнее по CSR. Можно, конечно, пробовать чисто по теханализу от уровня сопротивления, там со стопиками такими небольшими. Кстати, если чисто по теханализу даже зайти, это было бы уже полтора процента, даже без всяких стаканов, либо заходить в пробой уровня поддержки, но я же не уверен, что сейчас может быть пробой поддержки. Это надо хороший рывок даже и по битку вниз Так, давайте вот эту вот зону я для себя тоже обозначу Это все у нас такая вот огромнейшая поддержка, грубо говоря Так, engine смотрится в пробой Но ну, знаете, я бы engine, может быть, и взял Смотрится он очень хорошо Чтобы какая заявочка была Это вообще было шикарно Кстати, по one inch, вижу, висит Давайте, давайте пробовать, потому что Потому что... Потому что нам надо хоть как-то заработать Блин, панку так не хочется кидать По теханализу тут ничего интересного нету Вообще ничего Тут у нас два уровня И возможно Кстати, по теханализу По теханализу есть что? Тут голова-плечи получается Так, потенциал в данной ситуации Состояние от вершины до уровня шеи Вот наш потенциал 2% Было бы круто Было бы очень круто Но блин, тут конечно Ты не угадаешь, когда что он начался рост, ну как ты этот рост предугадаешь? Только можно так вероятности складывать и там уже смотреть по ситуациям. Еще по ничего, если б загнуться так в параболу, улететь конечно на 20-30%. Ой, было бы так, ребят, шикарненько, чтобы посидеть вот тут буквально 10-15 минут, словить вот такой вот импульс. Представьте, как было бы замечательно. 45%. Это было бы 10 тысяч баксов. Вот кому так везет, кому так везет зайти в данной ситуации. Хотя бы 10%. Нет, 10 это... Ну, 10 это уже 2000. Ну, блин, как, как я на это не могу смотреть. Ну, это 5 минут, ребят. 5 минут и... 30%! Блин! Просто жабы душить на такие графики смотреть. Также, ребята, захотел открыть сделку по Engine. Тут ситуация смотрится неплохо, но тут уже чистый теханализ. Сейчас я вам все объясню, только сделку сначала открою. Конечно, открываюсь тоже не лучшим образом. По стоп-лоссу тут, конечно, тоже чуть непонятно. Попробуем разобраться, куда его тут нужно закинуть, куда будет правильно закинуть. И вот наша траектория. Мы сейчас, видите, вышли за линию сопротивления. В целом у нас тут тренд восходящий. Поэтому тут все возможности того, что у нас дальше эта монета полетит. А тут я глянул, 4% потенциал, 3.97, да, почти 4%. Также давайте глянем 15-минутный график. Да, четко видно, как мы зажимаемся в треугольник. Я думаю, тут потенциал намного выше, не 4%. 4% это так, образно. Нет, это не максимум, но это очень близко к максимумам. Давайте здесь обозначим вообще наши максимумы, которые были. Вот эту вот зону. Но эту зону мы сейчас прошли. Или мы ее сейчас прям проходим. Ну как-то вот так. И сейчас у нас есть такое краткосрочное движение еще вверх. Это мне тоже нравится ожидаем пробуета до этих уровней тут не так много и по времени занимало это все 10 баров 50 минут, да, около часа то есть движение можно такое словить за час на 4% стоп лосс, а где тут стоп лосс? где-то вот в этом вот месте можно закинуть конечно стоп лосс охренеть какой будет большой туповато залетел, туповато залетел конечно уже лучше в лучше бы добавился Он там хоть какая-то это есть идея Engine начал вкатывать, возможно, ретест идет наклонки. Поэтому можно вот так вот начертить даже, типа, прям от наклоночки. И чего, вообще решил провести такой эксперимент? Да, потому что, э, я же говорил, вам на днях немного подспустился, а мне уже за квартиру пора платить. Тут такая вот дилемма. Конечно, я сейчас вообще облажаюсь, но это вообще будет грустно. Я уже очень настраиваюсь. Ладно, главное не стать раньше времени. Все, все окей, все хорошо. Эй, честно, ребят, я уже так и за эти 75 дней вам просто не передать ладно видосы видосы не так странно ну не так тяжело записывать и там как бы ладно ты понервничал там окей но трейдинг каждый день торговать это просто голова пухнет просто пухнет когда ты хочешь там сдержаться но пыляю же все кипит внутри у тебя хочется там побыстрее, ну блин, ну вдруг же не смотрите это вон обычный пример, даже зайти на канал выпустил видос интересный про ICO, ну вы же это не смотрите, 3,8 тысяч вам это не интересно выпускаешь там обычный такой контент торговлю, вам это тоже не интересно вам нравится экшен, вот это вот говно которое я вот сейчас делаю которое я бы не хотел делать, потому что огромнейшие риски, а я сижу и делаю потому что вам это нравится смотреть потому что, блин, есть цель в 100 тысяч подписчиков я ее, блин, пытаюсь добиться Хватит ныть, блядь. Справимся, пта. Не в таких бывали ситуациях. Так, благо, то, что нас ещё one-inch держит. Это меня хоть как-то радует. Engine меня вообще уже расстраивает. Ну, тут пробой не пошел, лава не отработала. Там не то. В жизни тоже что-то не ладится. А что наверное, такое было, когда периоды наступают. Многие мне еще спрашивали, как ты боролся с тем, когда терял депозит. Как с этим бороться? Никак, блин. Если ты уже потеряла что-то тут уже, сидеть что ли плакать, целый день убиваться, это не поможет. Никак. Смириться. Вообще, честно, я вам вообще не советовал трейдинг. Ну, это, это головная боль. Это очень большая головная боль. Если вам уже так, по-настоящему советовать, вон, инвестиции берите. В крипту закинули, золото купили, купили себе акции, сидите просто, чилите. Смотрите, как курс падает или растет. Все, не переживайте. ICO, IPO, тоже хорошие темы Если эту сделку разберут, точнее плотность Уйдем ниже, это очередной минус По engine у нас уже минус 300 и Уже сижу, думал, сделай крутой контент Миную, просто, блядь, расстроен Я думал, буквально за 20 минут две сделки сделаю Ну что тут, тут же не сложно на самом деле Две сделки открыл, по проценту вы, вытянул Вот тебе и профит Но ну, engine залетел, блядь, на самом хай Ну... Это надо быть дураком. Понимаю, залететь, блин, пробой вот здесь, но ну, не здесь, но это, блин, ну, просто вот жизнь как-то так вот делает, блин, вот просто необъяснимо даже, ну, вот как можно здесь зайти и просто сразу получить разворот. Хочешь контент пилить, блин, а он не пилится. Как же шатко вот эта сделка стоит, как же мучают, блин. Короче, делайте себе обязательно перерывы в торговле, потому что без перерывов. Уверен, что будут минуса, прям очень много минусов. Походу, все-таки не сегодня. Эту сделку закрыли. Грустно. Очень. И остался Энджин висеть, который валится просто хрен его знает куда. Усреднись, блин, толком не получится. Вот ты просто иди спать. Забудь это все как страшный сон, типа зачем это ты все придумал. О, ребят, немного дреманул, короче. 2-3 отрубился. Да, уже три с половиной часа идет запись. Смотрю, началась какая-то активность. Это уже меня радует. Это уже меня, ребят, радует, потому что я уже лично смирился сразу с тем, что все, будет хреново. Сразу стоп лосс загоним без убыток чуть выше поднять вот сюда, куда-то 2, 3 4 5 6, как-то так давайте, наверное, за 5 минутку загоним уже стоп-лосс и будем смотреть вот на этот вот уровень полностью пока не исполняет, но уже часть позы закрыли, я, конечно, наверное вот сюда вот перенесу еще, еще часть подкину сюда, зафиксить Хотя эту убрать бы, блин, зря ее кинул. Короче, не раздуплился просто, ребят, не раздуплился. Тут осталось вон буквально чуть-чуть, и, и цель будет выполнена, короче. Ну, ниже, блин, ниже уже, надеюсь. А, Все-таки, короче, закрыли, ребят, по стоп-лоссам. Получается, в плюсе пока на 650 долларов, да. Осталось заработать 350 Блин, 2% а тут по потенциалу уже полностью, как бы, почти, наверное, все отыграно, да? Но потенциал-то тут, во, был отсюда, видите? Да, он полностью все отыграл. Выход с треугольника как бы был, и вот этот самый потенциал. Короче, я тупанул то, что не фиксанулся самым самым верху. Может сейчас, кстати, и пошортить попробовать. Просто, если шортить, это довольно-таки может быть опасно. Ну, давайте, кстати, попробуем пошортить. Я думаю, нормально все будет. Это не обучение, чтобы вы не думали, это не обучение. Это просто у меня уже крыша поехала, я торгую как попало. У меня цель заработать 1000 долларов за день. 2% это уровень 248.50. Это да, 421, это, ребят, мне подходит. Кстати, ребят, еще крутая тема, то, что сейчас подкинули крупную плотность на 139 тысяч. Поэтому это хорошо, есть хотя бы зачем спрятаться. И 4, 5, 6, ну и 7 где-то здесь, вот так как-то. Брали со стакана спота крупной плотности плотность, может ее разобрали? Да, ее разобрали. Бля, еще и в покупку все выкупили. По графике-то у нас есть уровень сопротивления, да, который мы кольнули, вышли, и вернулись в эту зону. Возможно, вот сейчас сюда еще уйдем к трендовой линии. Плюс по кластерам вот зона сопротивления четко видно. Но вот этот вот кластер мне не нравится, 140 тысяч. Вот это мне не нравится. Так, вот видите, их скопление. Так, ребята, хорошо было, когда спал. Спишь, не переживаешь, как бы. Иногда повернулся, посмотрел на экран. Минус. Да и ладно, минус. Такой уже смирился с потерями. Потом переворачиваешься и такой, опа, зеленый стакан. Ни хрена себе, сразу такая радость. Я уже думал, сейчас быстро проснусь, стану миллионером, Ай. Эти сны, конечно. Какими суммами, вообще не понимаю, как можно пока работать. Привык с мелочью копаться, а тут как бы пока сложновато, ребят, сложновато. У меня ребята уже комп, наверное, просто взлетают от того, что я столько записываю. Решил почитать сейчас Евангелие. Как бы не каждый день читаю, но стараюсь и вам это советую. Как бы книжки надо читать прокачивают нашу речь, хотя я все время как-то стараюсь в видосах лучше говорить, но все время как-то запитаюсь. Дочитал, ребята, эту главу и с вами хочу поделиться одной интересной такой мыслью. Маленькая закваска квасит все тело. Как это вообще можно понять? То, что мы можем быть той самой закваской, чтобы распространять, так скажем, себя. То есть, если мы будем добрыми, мы можем распространять то самое добро. И также, если мы его распространяем, мы других делаем как-то счастливее. Ну, примерно как-то так я понял эту главу. Поэтому, ребят, будьте закваской которая будет приносить не только добро, но и пользу в этот мир, потому что многие люди, возможно, вас нуждаются, возможно, вы этого не понимаете. Раньше, когда я, короче, заводил этот канал, я такой думал, блин, ну заведу я канал, да, я заработаю деньги, но от этих денег, когда ты заработаешь, и, ребят, и счастье не чувствуется. Счастье чувствуется тогда, когда ты начинаешь менять жизни людей, когда ты начинаешь быть кому-то полезен. Вот, вот что такое счастье. Две сделочки, последняя, блин, просто, это, наверное, это легендарный ролик, это легендарный ролик, ребят, я счастлив, конечно, это, Ой, я, знаете, блин, до да слов вам не передаст. я не верил, что это получится. Я просто на тех днях сидел, у меня и там ни хрена не получается, и сижу и монтирую видосы и все и просто все с рук валится там. Короче, ребят, надеюсь, вам это видео понравилось, вы для себя найдете что-то вот такое полезное, будьте за кваской, переносите в этот мир больше полезного. Я уверен, будут такие вот комментаторы, там аналитики, супер трейдеры, да которая вот как ты там зашел, как ты там передерживал, какой у тебя риск менеджмент. Я обычный человек, попробуйте снять 75 видеороликов в ряд. Очень буду рад вообще посмотреть на вас, как у вас там будет получаться. Ну, чисто каждому буду руку жать. Если вы сможете 70 под ней снять видеоролики и поторговать. Сегодня в наш портфель добавим монетку Dash. Мы ее уже покупали дважды. Сегодня будет третья покупка именно этой монеты. У нас, получается, было две покупки по 25. И сейчас эта монета у нас всего лишь на 43 доллара. То есть мы даже до сих пор минус. Это, наверное, одни из худших вообще показателей по нашему портфелю. Но почему-то я все-таки верю в эту монету. Поэтому сегодня... Именно она попадает в наш список. Сейчас переходим в историю ордеров, копируем количество, которое нам удалось купить, переходим на CoinMarketCap и здесь добавляем эту самую транзакцию. В Telegram канале вы сможете уже более подробно ознакомиться с моим портфелем. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр, всем спасибо за поддержку, всем удачи, всем профита и всем пока.